Всем привет! С вами на связи Олег Акеев. У меня произошло знаменательное событие. У меня появились первые кроссовки, в которых я пробежал больше тысячи километров. Всего я, наверное, пробежал уже тысячи три километров. Ну так примерно, честно говоря, точно не знаю эту цифру. Но вот есть кроссовочки, в которых я пробежал больше тысячи километров. И если вы смотрели мое видео, то помните, что первое серьезное испытание было для них в 2015 году Суздали Я бежал 50 километров. Собственно говоря, именно к этому забегу я их купил, как трейловые кроссовки. Это мои первые реально трейловые кроссовки, но я был в СУЗ ими недоволен. Я все время говорил, что они не держат ногу, что они там все изгибаются, ну, в общем. И как вы думаете, кроссовки, которые я так прилюдно охарактеризовал или не очень лестно отозвался, я в них пробежал больше всего из всех своих кроссовок. То есть следующие, мой рабочий марафонский Мизуна находится на уровне примерно километров 700 сейчас. Что же такое, почему мне эти кроссовки не понравились, почему они мне не подошли? Ну, на самом деле, просто я не подходил ни этим кроссовкам, ни этой трассе в Суздале. Я пробежал первые свои 50 километров, когда я не был готов. Летят. К таким забегам У меня были слабые колени, слабый голеностоп Не было подготовки И собственно говоря Должной, да еще это трейл а, Это не асфальт Соответственно требования К крепости суставов Голеностопного и, ну, Крепость неправильное слово Потому что, ну да, да, да К тренированности, крепости, к стабильности суставов Коленных суставов Безусловно более высоки, чем на асфальте А кроссовочки это мягкие Поэтому мне очень тяжело бежалось. Ну, цель этого видео показать, что произошло с кроссовками за тысячу километров. В принципе, они хорошо сохранились, но видно, что начали потихонечку рваться вот в этих местах. Вот здесь вот. Здесь меньше. Вот здесь вот больше. Ну и, соответственно, вот здесь. Это означает, что скоро им будет кирдык. Но я теоретически понимаю, из-за того, что вот это вот какой-то пластик или резина, какой-то мягкий пластик, резина, да, резина, то даже если здесь порвется, то кроссовки будут форму держать. Ну и, соответственно, я их очень хорошо подстер. Вот что с ним произошло. Здесь было все черное. Надо сказать, что у них очень крепкая подошва, Континенталь. Это резина крепкая черная. Соответственно, она позиционируется как очень твердая и стойкая к истиранию Но ничто в этом мире не вечно А если учесть, что, а что тысячи километров для кроссовок Это все-таки большая нагрузка То, безусловно, они подстерлись Посмотрим, как они подстерлись это То, как они подстерлись, характеризует Особенности моего бега-бегового шага Очень сильно стерлась пятка с внешней стороны они трейловые то здесь вот у них такие оля а грунта зацепы или там для того чтобы отталкиваться было сильнее, с внутренней стороны черные а с внешней стороны синие и вот эта синяя резина она гораздо мягче чем черная просто вот здесь она стерлась прям в ноль в ноль здесь мы видим что черная часть осталась немножко Ну и вот здесь Черная кондитальская резина не выдержала пробега в тысячу километров, пошла в подошву. Если кто-то бегает и ставит ногу по-другому, то, возможно, здесь было равномерное стирание подошвы. Те, кто меня знает, знают, что я покупаюсь на всякие технологические новинки и фишки. Собственно говоря, с этим кроссовками происходит то же самое. Я купился вот на вот такие вот хитрые на подошве даже не знаю, как это назвать. Такой хитрый протектор, вот, который с одной стороны вроде бы амортизирующий, а с другой стороны должен хорошо цепляться в грунт. И это действительно так, но, к сожалению, не для всех поверхностей. То есть на твердой поверхности, на асфальте, вот от этого проку никакого нет, просто это все да, прогибается, как бы и все. А, а если грунт слишком мягкий, то эти штучки не прогибаются не повышают э, уровень сцепления потому что ну это если грязь то просто это все в ней проскальзывает вот там где они эффективны это такой влажный влажный грунт слегка мягкий, тогда они умудряются в него войти и соответственно цепляться э, и у, улучшать сцепление и отталкивание мы видим что даже Вот эти вот пипки, как их назвать, не знаю, пипки не стираются. То есть вот они должны быть абсолютно одинаковыми, но мы видим, что здесь у нас большой рисунок протектора остался, а здесь практически внутренняя сторона вся стерлась. Наружные части стирание тоже заметно, но не очень сильное, и пятка стерлась больше всего. Шнуровка здесь одним движением, но она гораздо хуже, чем в Соломоне. То есть, если в Соломоне, затянув один раз, шнурок перераспределяется, потом как-то поверхность ноги, то здесь он фиксируется крепко, и более того, надо делать, может быть, несколько затяжек и подтяжек, чтобы правильно распределить натяжение шнурка. В общем, это меня немножко раздражало. Ну и еще один момент. Когда мы прячем шнуровку вот в этот кармашек, вот так вот, вроде как бы такая фишка очень удобная, чтобы он не болтался на самом деле бывает так, что просто вылезает из него, поскольку он как сказать, не сплошной что ли, или не подрезиненный в общем, вот такие дела, вот эта штука мне честно говоря, не очень понравилась как она была сделана ткань в носке достаточно плотная дышащая, это хорошо поскольку если вы вдруг попадаете в воду то через такую тонкую ткань не проходит мелкий песок, камешки, и ваша вашей ноге будет ну, не в том смысле, что комфортно, а в том смысле, что не будет мусора внутри. Язычок вшит достаточно высоко, это опять подтверждает, что эти кроссовки ориентированы на э, достаточно грязные условия. То есть мы видим, вот уровень шити языка. То есть ваша нога практически закрыта. Если вы в ней плюхнетесь в грязь, воду, то вода, безусловно, внутрь попадет, но грязь останется снаружи. И это еще раз доказывает, что кроссовки созданы для самых лучших условий. Есть поддержка в пятке, опять за счет вот таких пластиковых ставок, но пятка здесь низкая, для меня в частности, и поэтому у меня было ощущение, что пятка поддерживается слабо. Амортизация. Здесь какая-то хитрая мягкая пена, а, и эти кроссовки очень мягкие Очень мягкие то есть, С них комфортно бежать Они мягкие, как мои Асиксы Каяна 20 -ые. Но если Каяна 20 Валки или вялые То эти мягкие и динамичные Минус тот, что Вы чувствуете каждый камешек То есть, если, то есть, если вы побежите По какой-то ровной поверхности и будут достаточно крупные, редкие камни То вы практически подошва будете ощущать каждый камень а, Когда я бегу в Соломонах Сенс Про Там под подошвой какая-то пластина специальная, там защитная. И, когда я стою на камень, у такое чувство, что я прям вот весь кроссовок просто как будто опирается на камень. Я не чувствую камень отдельно. Да? Как будто фанерка под а, а, дном кроссовка. То есть очень четкая такая, бдж, такая а, постановка. То здесь кроссовок стоит на камень как огибает его, и вы просто чувствуете что да под ногу попался камешек но это не хорошо не плохо это вот такие кроссовки то есть они не предназначены для бега по каменистому грунту хотя в Ялте в них было очень шикарно а если вы сцепление, они обеспечивали очень классное сцепление на горных тропинках но там было место, где был каменистый грунт было не так много эти кроссовки оказались сами... самыми универсальными по асфальту я в них бегал а... По пересеченной местности я в них бегал, как, как это даже назвать, по обочинам дорог, когда трава растет, камни мелкие, в общем, в сырую погоду просто я их одевал, когда берег свои основные кроссовки в грязную погоду, мне их было не жалко, потому что они предназначены для этого, поэтому и набегал в них так много-много километров. Ну, естественно, по асфальту они приспособлены меньше всего, именно потому что стираются они достаточно быстро. То есть, получается, что подошва здесь, континентальская резина, не такая крепкая, видимо, как на машинах. Здесь очень интересно сделана форма пятки. Если вы посмотрите, то как бы подошва выступает назад. Вот, вот, вот так вот. Да? То есть, вроде как бы непонятно это зачем. Меня тоже это интересовало, но я понял, что это сделано в том числе для того, чтобы... Да, и вот здесь видно вот такой разрез идет, вот этой части, чтобы она могла загибаться назад то есть фактически вы можете съезжать с холмов на пятки то есть вниз во враге на пятки можно вот, при такой вот, конструкции пятки съезжать Здесь Мы видим носок отделен таким вот как бы разрезом на подошве и загнут вверх и протектор отделен носки это для того чтобы вбегать в гору в холм и соответственно пятка, чтобы можно было съезжать. Ну, то есть, нормальные трейловые кроссовки. Ну, что можно сказать, хорошие они или плохие? Если я в этих кроссовках пробежал больше трети всего своего бегового объема, то, наверное, четко говорит, что кроссовки эти достойные. Я не знаю, можно ли их третьи сейчас в продаже. Скорее всего, уже нет. Будет ли Adidas выпускать что-то такое похожее, тоже непонятно. Возможно, это был эксперимент от Adidas по таким кроссовкам. Он был не очень удачный, потому что в серию это не вошло. Но я доволен тем, что мне удалось побегать в таких кроссовках, протестировать их. И я надеюсь, что еще с 500 километров -то они мне прослужат. То есть, короче, буду, буду стачивать пятку до самого копчика. С вами был Олег Факеев и ждите моих обзоров о следующих моих кроссовках.